Бутерброды готовят на пшеничном или ржаном хлебе. Простые бутерброды готовят из одного вида продукта. Сложные бутерброды готовят с несколькими видами продуктов, сочетающихся по вкусу и цвету. Закрытые бутерброды или сэндвичи готовят на мелких булочках массой до 40 грамм или помещают продукты между двумя кусочками хлеба. Канапе Разновидность закусочных бутербродов маленького размера, состоящих из нескольких слоев из различных продуктов. Холодные бутерброды перед употреблением не подвергаются тепловой обработке. Горячие бутерброды готовят из черствого хлеба, смазанного маслом и обжаренного на сковороде, или их запекают на противне в духовом шкафу, микроволновой печи или тостере. По виду используемых продуктов бутерброды бывают мясные, с колбасой, ветчиной, салом и так далее. Рыбные, с икрой, рыбой, форшмаком. Сладкие, с вареньем, медом, шоколадным маслом. Овощные, с кетчупом, жареными баклажанами, кабачками и другими овощами. С молочными продуктами, с сыром, творожной массой.